Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин, и сегодня я вам покажу, как можно навести порядок в своем телеграм-канале. Итак, всем, наверное, известна вот такая картина, когда у нас есть какие-то группы, какие-то чаты, разные обучающие материалы, разные проекты, и у нас здесь очень много всяких сообщений. И в этом бардаке очень трудно разобраться. И я вам хочу сейчас показать, как можно навести здесь порядок. Показывать я вам буду на тестовом телеграмме. Итак, переходим. Вот мой тестовый телеграмм. И я хочу вам показать, как можно все это упорядочить, чтобы все было у вас разложено по полочкам. Итак, нажимаем вот на эти три полосочки. И заходим в настройки. Здесь у нас открывается вот такая страничка, где написано ⁇ Папки ⁇ Если у вас нет такой вкладочки ⁇ Папки ⁇ то вам надо обновить Telegram. Или же удалить старый и установить новый Telegram. Итак, нажимаем вот на эту вкладочку ⁇ Папки ⁇ у нас открывается вот такая страничка, где мы можем создать новую папку. Нажимаем вот на эту кнопочку «Создать новую папку», пишем название. Ну, например, можно создать папки, если вы участвуете в каких-то группах, то внести в эту папку все эти группы. Если у вас есть какие-то обучающие чат-боты, их тоже можно занести сюда. Если у вас есть ваши друзья, с которыми вы переписываетесь, можно тоже сделать папку «Друзья». Ну, давайте сделаем папку «Друзья». Я покажу вам, как это сделать. Пишем название папки «Друзья». Нажимаем вот сюда. Здесь мы можем выбрать любую картинку, которую мы хотим, чтобы у нас отображала наших друзей. Ну, вот более-менее подходит. Вот эта вот картиночка. Нажимаем на нее, и у нас вот появляется вот такой логотип. И мы нажимаем «Добавить чаты». Нажимаем сюда, спускаемся вниз. Вот у нас, например, есть «Друзья». Мы нажимаем и сохраняем. Нажимаем снова «Создать». И можно снова создать любую другую папку, которую вы хотите. Опять нажимаем «Создать новую папку». Опять пишем название устанавливаем картинку этой папки если у вас есть какие-то группы в которых вы участвуете тоже можно под них сделать отдельную папочку нажимаете опять все это создаете и опять у вас получается новая папочка в итоге у вас должно все выглядеть примерно вот так когда вы все это создадите вот здесь у вас будут отображаться все ваши папочки, которые вы создадите. Вот нажимаете, например, проекты. И здесь у вас будут высвечиваться все ваши проекты, которые вы занесете в эту папочку. Вы можете это все просмотреть. Надо редактировать что-то. Нажимаете вот сюда. Редактировать. И вот здесь выбираете, что вы хотите редактировать. Нажимаете. Вот здесь и смотрите что вы хотите отредактировать можете исключить чаты нажав на этот крестик можете что-то добавить опять же вот здесь добавить чаты нажмете вот здесь добавить чаты и добавите и опять ищем и добавляем что нам надо но мне сейчас пока ничего не надо я пока нажму отмену и вот так вот по порядочку можно все свои группы чаты чат боты сохранить по папкам и у вас тогда будет более менее порядок что-то захотели посмотреть нажали если вы хотите увидеть все чаты которые у вас есть вот здесь есть кнопочка нажимаете все чаты. Вот у вас, у вас уже будут отображаться все чаты. Все группы, где вы участвуете. Ну что тут еще можно? Давайте посмотрим. Редактировать, что тут еще можно. Можно их удалять, если вам что-то не понравилось. Нажимаете вот на эту корзинку, и у вас удаляется все. У вас здесь ограниченное количество папок можно создать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Где-то десять папок можно создать. Вот сейчас я нажму создать новую папку. Вы создали максимальное число папок пишет. Так что вот сколько я посчитал. Десять штук вы можете создать. Ну а как работать на телефоне, сейчас будет здесь отдельное видео. Потому что я на телефоне не работаю, поэтому я взял другое видео и сейчас оно появится здесь. Внизу под видео у меня будет написано на какой минуте посмотреть, кто работает с телефона. Ну а на этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания с телефона заходим в приложение на смартфоне здесь тоже нам нужно будет зайти в настройках в айфоне настройки находятся в нижнем правом углу на Android настройки находятся в верхнем левом углу по трем горизонтальным полосам то есть главное зайти в настройки и здесь перейти в раздел папки с чатами он называется на айфоне и здесь тоже самое у нас возможность настраивать папку. То есть мы можем создать новую папку, тапнув по надписи «Создать новую папку», указать название папки, выбрать «Чаты». Для примера я создам еще отдельную папку под ботов», чтобы в нее собирали все оповещения от ботов, которые у меня установлены. Нажимаю «Добавить чаты». И вот здесь, вот, где типы чатов, я выбираю «Боты». Отмечаю кружочком «Боты». Нажимаю «Готово» и у меня автоматические названия папки «Боты». Можно оставить, можно здесь пальцем установить курсор и переименовать. Соответственно, таким образом мы создадим папку под ботов. Нажимаем «Создать». У нас появилась новая папка и теперь, если я перейду в свои чаты. Вот здесь вот эти папки на смартфоне отображаются вверху. Если в, десктоп, в десктопной версии сбоку слева, то здесь наши папки вверху. И мы можем их так скролить пальцем влево-вправо. И вот у меня появился отдельный раздел с ботами, куда добавились все боты, на которых я подписана. Также можем зайти в настройки и создать, к примеру, еще одну папку под э, тематику партнеров. да У меня есть каналы, Посвященные партнеркам, инфобизнесу, например, я создам такой раздел, который назову «Партнерки инфобизнес». «Партнерки инфобизнес». Так, только здесь есть ограничения, видите, я хочу написать инфобизнес, уже не дает. Хорошо, значит, назовем просто партнерки. И тоже вот здесь вот ниже мы можем добавить чаты, а еще ниже, где исключенные чаты, добавить чаты, то есть мы можем исключить наоборот чаты. Ну, в данном случае нам нужно их добавить. Нажимаем добавить и выбираем все те чаты, которые в данном контексте посвящены партнеркам. Соответственно, я эти чаты вот так вот по списку прохожусь и выбираю. И нажимаю вот здесь, когда добавила нужные мне чаты, вверху справа, готово. Таким образом у меня добавились чаты. Я нажимаю вверху создать и все вот мои чаты отобразились. Если мне нужно какую-то папку здесь удалить, то я скроллом влево Нажимаю удалить. На Android удаляется немножко иначе. Напротив каждой папки троеточие, и нажав по троеточию, там в меню будет удалить. На iPhone это выглядит так. Мы пальцем Проводим влево и у нас появляется видите кнопка «Удалить». Если я доведу ее до конца отпущу, то у меня соответствующая папка удалится. Ну а если мне нужно просто отредактировать папку, то я тапаю по стрелочке и у меня открывается редактор. Вот, например, если я напротив названия папки нажму на крестик, то я могу ее переименовать. Ну, в данном случае я не буду переименовывать, оставлю так, как она и называлась. Так, ну и, например, могу новые чаты добавить, если мне нужно добавить, либо какие-то чаты исключить и не забыть нажать на кнопочку «Готово». Так, то есть вот таким вот образом добавляются вот эти вот папки в смартфоне. В отличие от десктопной версии, они у нас отображаются вот здесь вот сверху, над нашими чатами в разделе «Чаты», а на компьютерной версии они отображаются сбоку слева. Была рада, если информация вам пригодилась. На связи была Виктория Карпова и до встречи.